Анонсировано подписание контракта на строительство новой серии подлодок проекта «Варшавянка». Подписание контракта на строительство новой серии дизель электрических подводных лодок ожидается в ближайшее время. Как сообщил источник в российском АПК, соглашение будет подписано в рамках международного форума «Армия-2022». По имеющейся информации, Планируется подписание контракта на серию «Депл» проекта 636. Три «Варшавянка» подробности планируемого контракта пока не разглашаются. Известно, что субмарины уже традиционно будет строить судостроительный завод «Адмиралтейская верфь». Ожидается подписание контракта на строительство нескольких подводных лодок проекта 636,3. Их будет больше двух. Приводит та слова источника. Для какого флота будет строиться серия, пока не ясно. Ранее другой источник сообщал, что шесть варшавянок будут построены для Северного флота, решение о строительстве уже принято, но контракт еще не подписан. До этого мелькала информация, что для Северного флота будет строиться серия подлодок проекта 677 «Лада», поскольку головная субмарина «Санкт-Петербург» Уже несет службу в составе флота. К тому же две первые серийные ЛАДы, Кронштадт и Великие Луки, должны в этом году войти в состав ВМФ. Еще две Вологда и Ярославль, заложены 12 июня. В прошлом году сообщалось, что на Адмиралтейских верфях будет заложена серия подлодок для Балтийского флота. Даже появилась информация, что первую субмарину уже назвали Петрозаводск. В настоящее время адмиралтейские верфи достраивают серию варшавянок из шести единиц для Тихоокеанского флота. На сегодняшний день в достройке находятся пятая и шестая серийные подлодки Можайск и Якутск. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей. Ставьте лайк и жмите колокольчик. Рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.